Кстати говоря, о том, что лгать нам. Помните, они сказали нам, что Россия взорвала свой собственный трубопровод. Об этом писала газета Нью-Йорк Таймс. Все нам это говорили. Заткнитесь, защитник Путина, это сделали русские. Теперь они признают, что русские этого не делали, но мы тоже этого не делали. Некая так называемая проукраинская группировка взорвала трубопровод Северный поток и создала крупнейшую экологическую катастрофу в истории человечества. А также нанесла удар по нашим союзникам, по НАТО в Западной Европе, проукраинской группе. Хорошо. Дульси Габбард баллотировалась в конгрессмены на пост президента. Она присоединяется к нам сегодня вечером. Конгрессмен, большое спасибо, что пришли. Это проукраинская группировка, у которой достаточно военной доблести, чтобы взорвать один из важнейших трубопроводов в мире, но нам пришлось это сделать. Администрация Байдена не имеет к этому никакого отношения. Это что, новая ложь, которую они нам рассказывают? По-видимому, так оно и есть. На данный момент совершенно очевидно, Такер, что Соединенные Штаты и НАТО несут ответственность за этот акт саботажа и акт войны, атаковав и уничтожив этот трубопровод Норцтрём. Они все это время лгали нам по этому поводу. Теперь их арестовали. Таким образом, они пытаются продать нам эту абсурдную историю сокрытия, где, с одной стороны, они говорят нам, что у нас есть новые разведанные, которые показывают, что ни американцы, ни британцы не были причастны к этому нападению. Но в то же время мы не можем сделать никаких выводов из разведанных Окта, на самом деле это сделал, потому что у нас нет конкретных подробностей о каждом из членов этой так называемой проукраинской группы. Это безумие для любого, кто обращает внимание на то, что он говорит. Реальность такова, что он несет за это ответственность, и у этого поступка есть как краткосрочный так и долгосрочные серьезные последствия. Такер, это создает прецедент для таких стран, как Россия, Северная Корея, Иран и Китай, которые предпринимают эти атаки и саботажи против критической инфраструктуры других стран. Такой, как газопроводы, подводные кабели, финансовые системы, спутники. Список можно продолжать и продолжать. Только представьте себе, какие проблемы, мягко говоря, это создаст для нас американского народа и для всего мира. Могу я задать очень глупый вопрос. Никто никогда не на него не отвечал. Итак, этот трубопровод питал Германию, которая является экономическим локомотивом Европы. Германия является ключевым игроком в НАТО. Мы все за НАТО. Мы только что разрушили экономику нашего ключевого союзника по НАТО. Если бы Германия взорвала плотину Гувера, была бы она по-прежнему нашим близким союзником по НАТО. Разве НАТО не должно распасться после того, как нас поймают за этим занятием? В этом-то все и дело. Я думаю, что администрация Байдена и НАТО хотят, чтобы мы в это поверили по нескольким пунктам. Они хотят, чтобы мы поверили в эту историю сокрытия, во-первых, в то, что их история сокрытия подразумевает, что военные и разведывательные службы Соединенных Штатов и НАТО настолько неумелы и неспособны, что никто не знает, что происходило. Никто этого не предвидел. Но, во-вторых, вы совершенно правы. Это был акт войны не только против России, но и против нашего союзника. Кроме того, акт войны может быть объявлен только Конгрессом, а не президентом Соединенных Штатов или кем-либо еще. Этого явно не произошло. И именно здесь Байдену нужно обратиться к нации, рассказать нам всю правду о том, что произошло. И Конгресс должен выполнить свои надзорные обязанности, чтобы действительно расследовать это. Рассказать нам правду, докопаться до сути и привлечь виновных к ответственности. Да, это самая безумная, самая безрассудная вещь, которую я когда-либо видел за последние 50 лет. Это как бы обращать на себя внимание. Пулси Габбард, большое вам спасибо за то, что продолжаете привлекать к себе внимание. Просто невероятно, что никто не обращает на это внимания. Это действительно так? Это действительно так.